Всем привет, вы на канале Саплей Сегодня у нас вышло обновление в Ghost Watchers И я спешу им с вами поделиться У нас из обновлений, если я так кратко пробежал Призрак теперь обладает особой охотой, от которой нельзя защититься То есть только можно сбежать от призрака Призраки теперь прячутся в комнатах Их нужно искать, то есть я так понимаю, что так не получится кидать на входе всякие штучки Uh, уникальное состояние, обнова, новый призрак Но мы в любом случае Начинаем игру uh, Мы купили наконец-то браслет У нас 12 уровень Из призраков у нас особо ничего нету uh, Высокий ранг позволяет получить призраков только 2 и 3 ранга Если у вас нет 10, то вы не сможете получить Ага Ладно, мы пока не будем высокий ранг ставить Мы поставим, наверное, пентаграмму а, эктоплазму мы уберем да ну просто мы посмотрим и вообще изучим призраков потому что мне будет интересно если во время охот точнее если он начнет охоту во время там, того когда я собираю эктоплазму поэтому вот давайте начнем А я только выложил ролики а, По гост и вышло обновление Ну ладно, ничего страшного О, какие-то новые звуки, прикольно а, Так, давайте начнем а, Поимка призраков ЕМП, фото Определить, поговорить Отлично а, Мы берем, значит, как всегда наш стартовый набор Охотника И... звуки такие прикольные наконец-то телек выключили как у меня раздражал вы не представляете отсюда посуду убрали Давайте будем везде свет включать Погрузимся в эту атмосферу тишины Ага Это что? Это что? Ой Что-то было Блять, а, это, блять Да, блин а, И что-то было, что-то было, что-то было Блин, так круто, так интересно Это что? Это знак мне. Блин, сейчас намного стало страшнее играть. Так а ч он это? Он же в подвале был. Ничего, он дверь опять себе закрывала? Так, на второй этаж мне, конечно, не хочет. Ага. Спрятался, да? А я тебе нашел. Сидит тут, кушает. На чили на расслабоне ты не давай не это не не здесь мы тебя все равно поймаем мп 5 выше будет температура-15 минус все я поехал посмотрю кто это у нас термометр Ага мп 5 Ага Следов пока не видел, но, возможно, это пожиратель снов либо утопленница. Счетчик с 500 тысяч. А, так, а он же будет прятаться, получается, да? И мне нужно всегда с собой, наверное, МПШку куда-то искать. Гостка не толк. Гостка не толк. Гостка не толк. Он здесь ой ой как много всего подожди я не успеваю приносить тебе все а, блокнот там череп был А ну ничего не понятно кукла вроде подкидывается я слышу что она что-то там швыряется а, давайте мы возьмем доску а что мы еще можем взять а все больше мы ничего не можем взять ладно давайте внесем не давайте что-нибудь возьмем я не знаю следов я не видел я не помню Нету следов да а куда куклу дел Швыряет. Призрак швыряет, рычит. Все как полагается. Так, давайте быстренько мы глянем. О! Что это было? Дядя не надо. Так, слышу доску. А... Ой, -ой, ой ой ой ой Следов, я так понимаю, нету. Какой-то там очень взбивший... Пожалуйста. Не знаю от чего я ушел, но следов не оставляет. Это утопленница. Доска у нас просто хаотичная. Радиоприемник рычит. Кукловуду он кидает. Охотящиеся древние. Вот это вот утопленница. Отлично, материализовали. Все, хотя бы сейчас у меня будет некая защита. Сразу Иисуса берем, нашего родную личку. А, святая соль, открыть пять кранов с водой. Соль, святая соль. Пять а, кранов с водой. А, ну, мы не будем эту искать, нам не надо. А, святая соль и пять кранов с водой. Все, поехали. А, я буду, наверное, сразу краны открывать. Что это? Что-то происходит? Страшно. Очень страшно. А что я делаю? А! Пожалуйста, что-то, что-то что-то было? Видишь, света нету. Валит, пожалуйста. Это ж было. А что если... Блядь, блядь, блядь! Я боюсь, я боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки, мамочки, мамочки. Блин, блин, блин, блин, это, это, это так круто. Я не знаю. Это очень страшно, я весь мурашках сижу. А как от нее убегать? Блин, очень круто. Давно я так не пугался. Мне очень сильно понравилось. А, ладно, мы это продолжим, конечно же. На сегодня пока такой ролик, он быстрый такой, вышел быстренько, пока вышло обновление, чтобы вы посмотрели. Очень крутое обновление. Если вам понравилось, поставьте лайк. Мы обязательно продолжим еще. И попробуем поубегать. Но это было очень классно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.